Медитация Земли. Сядь поудобнее, закроем глаза и позволь себе на какое-то время полностью переключиться из внешнего мира в свой внутренний. Начни делать глубокий вдох и выдох. Чувствуя, как с каждым выдохом твое тело расслабляется все больше и больше, а ум становится спокойнее, умиротвореннее. Вдох. Почувствуй себе ту часть, которая отвечает за соединенность с энергией Земли. Просто представь, что она где-то в тебе есть, и начни ее плавно раскачивать раскачивать, сопровождая движениями своего физического тела, медленно, в каком-то своем ритме двигайся в унисон с этой частью которая отвечает за контакт с энергией земли. Раскачивайся телом, делая небольшую амплитуду, и искренними, Бессознательными движениями начни медленно озвучивать эту часть внутри себя. Почувствуй гул земли, который все больше возрастает, когда начинаешь Соприкасаться с этой частью себя, да, внутренний гул земли, который все нарастает по мере твоего раскачивания из стороны в сторону и озвучивания своей части. Попадай в унисон, настраивайся на ритм энергии Земли. Чувствуй, как энергия земли начинает активироваться в тебе и наполнять, начиная от самых кончиков пальцев на ногах и заканчивая макушкой. Продолжай наращивать внутренний гул земли, чувствуя, как эта энергия начинает подниматься все выше, от ног к макушке головы, и почувствуй, по ногам начинает подниматься уверенность, мощь, твердость, состояние единения совсем вокруг. Почувствуй, как начинает усиливаться. Опора внутри тебя. Продолжай звучать, настраиваясь на гул земли. Почувствуй себя неотъемлемой ее частью. Позволь ногам начать мысленно прорастать в землю и стремиться корнями к самому ее центру. Угу. Почувствуй, как с каждой секундой соединенности с энергией Земли в тебе все больше расходится состояние внутренней умиротворенности, Спокойствие, единение совсем вокруг. Тело становится увереннее, появляется внутренняя сила и усиливается внутренняя опора. Стань гулом земли гуди. Почувствуй эту энергию в себе полностью. Пусть эта энергия земли сейчас начнет выходить из тебя. И расходиться в стороны вокруг тебя медленно. Позволь этой энергии наполнять все вокруг. Заполни этой энергией. Пространство, в котором ты находишься. Город, в котором ты находишься. И наполняет энергией пространство вокруг все дальше и дальше. расширит ощущение энергии Земли до пределов этой планеты, почувствуй себя как единую часть этой планеты. Тань этой планетой. Чувствуй гул Земли в каждой клеточке своего тела, во всех своих телах, во всех своих проявлениях. Почувствуй это мощное состояние твердости, которое излучает эта планета. Почувствуй ее мощь, которая перетекает в тебя. Наполняет энергией Земли. почувствуем мощную силу Земли, благодаря которой она двигается в пространстве. своему физическому сосуду напитаться этой энергией земли полностью до пульсации каждой клеточки твоего тела почувствует эту мощь уверенность Опору, которые в тебе возрастают с каждой секундой нахождения в этой энергии будь тотально здесь и сейчас полностью Всем вниманием на этом ощущении энергии Земли. Когда тебе будет достаточно, ты можешь завершить эту практику. И перейти в реальность в состоянии полной наполненности энергии Земли. А можешь еще какое-то время наполняться и звучать этой энергией, быть гулом этой Земли. Звучать ее энергией в каждой своей клеточке, во всех своих телах и проявлениях. Также обратить внимание, в какой части твоего тела этой энергии пока недостаточно. Может быть в тонких телах, может быть в физических. И направь эту энергию Земли в этот участок своего тела заполняя энергии Земли до полного, полного исцеления и наполнения. Запомни это состояние и позволь себе в любой момент времени всегда мочь возвращаться в него по своему желанию.